Добрый день! Итак, пока расскажу вам, на мой взгляд, очень интересный опыт, который я, в общем, провел не специально. В прошлом году я отработку от вина весь этот жмых, вот это он, разместил вот эту емкость герметичную. Загрузил это. Есть у меня такой бывший автоклав. Он, конечно, не рабочий, но сама емкость, вот эта вот внутренняя, она закрывается герметично. Самое интересное, что это я уже его помыл. Эта мезга простояла у меня здесь 9 месяцев. Это все находится в неотапливаемой такой тепличке были морозы и все но я наблюдал за динамикой есть вот такой вот приборчик который измеряет давление внутри этой емкости то есть любая емкость герметичная которая имеется вот такой приборчик но этот прибор меряет не только повышенное давление но и вакуум это очень важно здесь вот шкала на Положительное давление и отрицательное. И вот в тот момент, когда давление, я ориентировался по этому прибору. И когда давление доходило там больше 0,3-0,5 атмосфер, я сбрасывал углекислоту. Тогда, когда наоборот происходил вакуум, то есть стрелка опускалась вниз, показывала, что идет вакуум. Это происходило после того, когда э, ушло интенсивное брожение, и возникал этот нюанс вакуума. Тогда я открывал кран и добавлял, тут у меня есть кранчик, и добавлял чисто воздуху, совсем немножко, и закрывал. Таким образом я регулировал газообмен. В итоге за 9 месяцев и мороза и всего прочего получился вот такой вот э, сусло для чачи на мое удивление в бренде на мое удивление за такое долгое брожение качество очень высокое, очень мягко пьется ну в общем таких напитков я еще и никогда не делал все это зависит только от сырья ну, в большой степени. То есть вот такой опыт, если у вас есть такая возможность долго, очень долго выдержать процесс брожения герметичной емкости, то можно получить. Это э, джмых у меня уже я его. Он уже отбродил. То есть я уже выгнал с него весь э, спирт. И. Просто я не собирался снимать, решил показать вам. Так вот выглядит он, с косточками, все. Ну, в общем, я очень удивлен такому результату, что микроорганизмы настолько почистили весь этот процесс, что минимум, скажем, хотя и сахар добавлял, минимум каких-то побочных запахов и так далее напиток получился на удивление чистым это сделало время и герметичная емкость и э, на определенных этапах я давал воздух не давая вакуум вакуум получается потому что микроорганизмы когда здесь э, развиваются им в определенный период они потребляют кислород дрожжи тоже нуждаются иногда в нем вот так и произошло.